Студентов Казанского университета наградили грантами правительства Республики Татарстан. Было ЕГЭ на 268 баллов и получаю грант сейчас. Состоялась торжественная церемония вручения дипломов об окончании аспирантуры. Желаю вам счастливой, благотворной жизни, мирного неба. Масштабность сбыв в работе социальных сетей. В чем причина? Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Анастасии Миронова. науки России определил вузы, которые получат грант по направлению территориальное и отраслевое лидерство в рамках программы «Приоритет-2030». Казанский федеральный университет занял первое место в группе номер один и получит 994 миллиона рублей до конца 2022 года в рамках грантовой поддержки.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 В технопарке в сфере высоких технологий IT-парк прошла 11 я ежегодная торжественная церемония вручения грантов правительства Республики Татарстан студентам первого курса Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета.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 В императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов об окончании аспирантуры. Смотрим. Ежегодное число поступивших в аспирантуру варьируется. В этом году аспирантами Казанского федерального университета стали 199 человек. Мероприятие началось с приветственного слова проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского. Сегодня у нас 195 аспирантов получают Дипломы об окончании аспирантуры и четыре э, аспиранта еще у нас выполнили не только план обучения в аспирантуре, но они успели за год обучения в аспирантуре э, защитить свои кандидатские диссертации и с чем, в общем-то, я их должен обязательно поздравить, поскольку это действительно работа на знак качества. Далее состоялось вручение дипломов выпускникам аспирантуры Казанского федерального университета. Среди выпускников аспирантуры много иностранных граждан. Я очень рада, что я получила диплом аспирантуры. И я уже до сих пор я уже, а, здесь училась а, 6 лет. Очень нравится а, наш университет а, и наша кафедра, потому что они помогали мне улучшить свой русский язык и язык дали мне возможность познакомиться с культурой России, культурой Татарстана. В процессе учебы мне удалось множество интересных проектов осуществить, которые были поддержаны в том числе Российским фондом фундаментальных исследований. Поэтому я считаю, что я время провел с пользой, с интересом и надеюсь продолжить работу в Казанском федеральном университете и дальше. Многие выпускники аспирантуры КФУ работают в научных учреждениях, образовательных организациях. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялась презентация деятельности научных кружков Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Ну и мы здесь в институте должны наших студентов готовить к жизни в какой-то игровой форме, предложить разные формы педагогические и таким образом наши студенты будут больше вовлечены в обучение и в общем в практику. Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имена лауреатов премии в области медицины и физиологии. Ими стали Дэвид Джулиус и Ардем Батапутян. Награду им присудили за открытие рецепторов температуры и осязания. Вручение прошло дистанционно и транслировалось на сайте Нобелевского комитета. Сбой в работе таких социальных сетей, как Инстаграм и Ватсап, трудно было не заметить. На протяжении шести часов сервера Facebook были выведены из строя. В чем проблема этого масштабного сбоя, разбирался наш корреспондент.